Всем привет! Сейчас будем восстанавливать Kia Chirata 2007 год. Юрик, привет! Всем привет! На сервисе URC. Юр, скажи, какие у нас повреждения? Что будем делать? Ну, визуально вот такие повреждения, а как на самом деле, сейчас разберем и все покажет разборка. Бит был передок, однозначно под замену фара. Бампер будем менять или... Бампер маять? меняем, кого меняем, как вот меняем. А дальше покажет внутренние повреждения, да, скрытые. Что там по дверям? Двери будем красить, да? Больше повреждений нет, да? Да. Итак, начинаем. Приступаем к разборке. Для начала снимаем передний бампер. Юр, все, все в деталях, как всегда. Что там, сначала Пукли. Пукли. Пукли сняли, верх бампера держится чисто на пуклях. Подкрылок и болтик на 10. Один самоштаб, вот так он делает финт кущами. Вот тут есть какие-то у нас незушняги. Это только корейские машины. Могут быть снизу бампер прикрученный на пукле, собранный. И что снизу там у нас? Пукле. Одни пукле. Причем непонятно какого. Вот такие. Видишь? Бампер весь держится на вот таких пуклях. Ядрёный бампер. Да. Нижняя часть бампера держится на шести пуклях. Ни одного болта нету. Это, блин, даже удивительно. Смотри, мы пукли сняли, бампер оттал. Короче, сверху пукли, снизу пукли и на и, подкрылках. И два самореза на подкрылках, ну, со стороны подкрылка. Вот и все, да, так Ух, держится крепление. передний бампер. Ну, для разборки это отлично. И для сборки. Ну, да, как для... А это из-за того, что он красился, или... Нет, братан, это такое заводское. Это, это такое заводское, такое, такое крепление, Понятно. С этим разобрались. Что дальше у нас? Снимаем фару. То, что осталось от фары. Да? А Нет, давай бампер сразу откинем. Хломоток. Все мы тут шмякнули. Подсегаем противотуманку. Ну, бампер у нас под замену. Так, да, однозначно. Бампера нету. Так что ждем Единственное, за... можем с него оставить одну туманку, решетку. О, он сам отстегнулся <смеш> Машина-саморазбирайка сама <смеш> Самоснимающаяся. <смеш> <смеш> Самоснимающаяся туманка Она, она уже была от... отделана Отсоединили, Он, видите, следы пайки И она уже не герметична Нет. При бюджете ремонта этого автомобиля Я думаю, мы его туда-назад прилепим Видим, согнуло телевизор Так что будем менять Снимаем. Извлекаем остатки фар Опа Проблемка, я думаю, что у нас с лонжероном проблемка. Чуть-чуть есть его подогнуло. Вот сломан телевизор. Ну так как удар сюда был. Ну да, при... значит, лонжерон, но я думаю, что тут ну, придется потянуть, не, ну, не особо сильно. Нам лишь бы стал сюда телевизор. Они не хотят за это платить кучу денег, поэтому будем делать как получается. Вот, по бюджетам, по да? на пол шишечки. Да. Снимаем крыло. Юрик, что там у нас? А первый был вот удар. Ну ничего, идет все нормально по плану. У нас есть один болт, видишь, где? Вот смотри, где есть болт Загравливший нахрен Ну и по этой части, наверное, все Теперь один болт снизу у нас есть на порог Давай этот открутим, он совсем туго идет Болт сняли Что Понимаете? у нас держит, Юра? Крылок. Еще один болт есть, тайный. А ну-ка давай. Изнутри? Много тайных болтов, надо Ой. их всех их найти. Сейчас обнаружим. Так, что там снимаем грузовик? Угу. Выкручиваем там оно откручивается. Ты прикинь. Это сука так заржавела блядь. И откручиваем хитро болт. Два снизу. самореза сняли. И один еще, да, снизу грузовика. Ну благо этот не сильно заржавивший. Я вижу еще один есть болт он нам там не нужен не надо, нет? наверное нет есть снизу снятие... крыла два болта для снятия крыла достаточно да? Да. Брюзовик откошмарили сейчас сделаем вот, вот так дальше. смотри откручиваем два болта которые хитро болты извлечение хитропуклей хитро способ. потому что не снял не отвел ну если мы не отведем подкрылок мы до хитроболта не доберемся отводим подкрылок, там естественно собралось смотри вот почему гниют машину смотри что здесь находится под подкрылок вот такая куча дерьма естественно вот тут стоит повреждение небольшой царапка шмарабка все у нас снизу Юра, а вообще как это? Я вообще не понимаю. Как эту это... проблему решить? Никак. Никак. То есть ну это, это конструктив такой, да? Нет. Берешь новую машину, естественно, блин, э -э снимаешь сразу подкрылки и крепко-крепко задуваешь мастикой. Ну, чтобы туда не, не даже проникала если... грязь. Да, его, чтоб... да. Нет, оно будет проникать в любом случае, но даже если оно будет проникать, оно не даст ну, ржаветь. А можно как-то сделать так, чтобы грязь туда не заходила? Ну а как ты это сделаешь? Нереально, да? Ну нет. Вообще, по идее, тут должна стоять вот такая шняга, как пенопласт. Но она тут отсутствует по какой-то причине. Может это из-за того, что отсутствует, когда это все собралось говно, да? Ну вообще, да. Ну, Пойдем по идее... дальше. Ну по идее, смотри, стоит под крылок. Вплотную прикрученный к крылу. Их mm -hmm. туда собирается столько грязи. Итак, Юра, у нас получилось 5, 5 болтов, болтов сверху. сверху. Что там И -э дальше? Один болт вот здесь изнутри потом хитро болт внутри из-под подкрылкой два снизу ну и в принципе все колос нету снизу болт откручиваем Оп. и все мы его извлекаем Ха, у нас тушу держит поворот отщелкаем кишечку все и крепление погнутое вижу так, так крепление посмотри. надо менять или, посмотри, или как это может... но оно не будет уже держать так как положено а будет мы легко ты посмотри сюда. Ну как мы можем мыть, если тут столько грязи собрали, ну, собирается? Как... Бампер крыло, то, что осталось от фары, разобрали. Все, сняли. Чуть -чуть помыли. Да. Промыли. Что там, Юр? Что у нас тут, какие повреждения. Так, ну на первый взгляд, не разбирая дальше. Вижу у нас поломатый телевизор. Телевизор однозначно под замену. Однозначно под замену. Ну, фара естественно. Фара естественно. Бампер крыло тоже есть. Погнутое крепление крыла. Это рихтуем. Потом ну, смотри, у нас немножко вот этот корпус погнуло. Жесткостя. Но это тоже все подрихтовку. Самое сложное из-за этого всего погнутый лонжерон. А В что любом? с ним будешь делать? А его придется поддавить немножко. Держу. Да, будем тянуть на место, иначе мы ничего тут не построим без зазора. Ну и двери две красим, да? Да, двери-то такое. Да. Капот красим? Ну, капот сейчас открутим. Короче, бампер под замену, крыло под замену, фара, естественно, тоже под замену, капот, телевизор под а телевизор замену. Телевизор замену, ну и тут может быть какие-то мелкие нюансы. А капот этого... рихтуешь, да? Нет, капот тоже замена. Капот замена. Как капот снимается, Юр? 4 болта откручиваются, снимается с двух сторон 4 да, болта и писемцы, 4 Да, 4 писюнцы, четыре болта открутили и капот выкинули. Сейчас не будем снимать, так как машина стоит на площадке, чтобы ничего ни с кому не ездили. Переходим ко второму этапу. Юр, что мы будем на втором этапе делать? Второй этап – это у нас снятие балки и демонтаж телевизора. И тогда мы будем более детально видеть, какие у нас повреждения и что нам нужно на замену. Следующий этап вы увидите во второй части. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.